Сегодня я приехал в мой самый любимый город Курск, чтобы поздравить всех от мала до велика, наверное, самым долгожданным, самым любимым, самым волшебным и, конечно же, необыкновенным праздником – Новым годом. Я хотел бы в этом году пожелать всем самое главное – крепкого здоровья, исполнения желаний, чтобы в каждом доме жила только радость и любовь. И, конечно же, все зависит от нас с вами. Я надеюсь, что каждый из маленьких ребятишек и курян – Города успел написать Деду Морозу письмо, если нет, то торопитесь. Дедушка Мороз обязательно должен всех поздравить с новым 2021. Ну, а старшим куряном хочу пожелать одного – терпения. И, конечно же, вместе мы с вами преодолеем любые невзгоды, и все проблемы нам будут по плечу. С наступающим новым 2021!